Привет! Меня вы еще не знаете, я Марта, и в компании Симилак я занимаюсь разработкой новых продуктов. Сегодня я расскажу вам о двух удивительных новинках в мире макияжа. Если вы следите за нашими социальными сетями, то уже знаете о том, что за последнее время у нас появились целых две новинки в сфере маяка – матовые одноцветные тени и классические помады Classy Lips. Сегодня я расскажу вам о них подробнее. Мы их хорошенько рассмотрим, потрогаем, а в конце я сделаю для вас простой, но эффектный макияж с этими продуктами. Не знаю, как вы, но я, когда покупаю себе новую палетку теней для век, в которых, например, штук 20, использую один максимум два цвета. Поэтому в Симилак мы решили, что в ваших косметичках должны быть отдельные оттенки теней. Те, которые вы чаще всего используете и больше всего любите. Поэтому для начала мы ввели для вас в предложение отдельные светлые палитры теней, а сейчас представляем одноцветные матовые тени. Но этот матовый эффект я должна вам показать. Насыщенные, матовые, невероятно бархатистые тени, которые прекрасно растушевываются друг с другом. Их очень легко наносить. Представлены в 10 мегапопулярных популярных цветах. От нейтрального бежевого до красивого теплого и насыщенного коричневого. Цвета с настоящим характером. Сейчас я покажу вам сводчи всех оттенков. Оттенок под номером 401 – это светлый нейтральный бежевый цвет, идеально матирующий кожу у изгиба бровей и осветляющий внутренний уголок века. Оттенок под номером 402 однозначно более холодный и темный цвет, который отлично подойдет в качестве основного акцента для делового макияжа, а также для затемнения внешнего уголка глаза при более насыщенных видах мейкапа. Оттенок под номером 403. Это удивительный цвет трансформер, который идеально подойдет для холодного дневного макияжа. Бежевый цвет с добавлением фиолетового и с небольшой ноткой серого. Цвет под номером 404 – это бежевый, нежно-розовый, теплый оттенок, который также может выступать как цвет-трансформер, то есть цвет, подчеркивающий форму века и создающий правильный изгиб. Оттенок под номером 406 – это практически неоновый, яркий, оранжевый цвет. Отлично будет смотреться на всей поверхности века, а также может использоваться как дополнительный цветной акцент в макияже. Оттенок под номером 405 – светлый, насыщенный, матовый розовый, который будет идеально выглядеть в качестве основного цвета на движимой поверхности века. Оттенок под номером 407 – это изюминка нашей коллекции. Кирпичный оттенок красного с добавлением легкого шиммера. Тени под номером 408 – насыщенный вишневый оттенок коричневого. Это мой любимый цвет. Этот оттенок идеально подойдет для того, чтобы подчеркнуть внешний уголок глаза. Оттенок под номером 409 – это коричневый цвет, напоминающий корицу, а скорее даже какао. Он удачно подчеркнет внешний уголок глаза и подойдет для создания линии изгиба нижнего века. Оттенок под номером 410 – это очень необычный цвет, нежный серый с остальным подтоном, который при соответствующем освещении приобретает оттенок хаки. А теперь давайте проверим, как же эти тени поведут себя в процессе создания макияжа. Я уже подготовила свое лицо. На коже у меня нанесен тональный крем под номером 020, смешанный с оттенком под номером 030. Под глазами корректор в оттенке под номером 02. Форму щечек я скорректировала при помощи компактной пудры под номером 40. А на скулах здесь вот такой красивый блеск. Это хайлайтер из палетки бронзера и хайлайтера Ice Bronze. Брови у меня также немного подчеркнуты одним из оттенков теней теплый нюд. Теперь перейдем к макияжу. Макияж я начну с нанесения пудры чуть ниже глаза. Следует помнить, сильно пигментированные матовые тени могут слегка осыпаться. Наношу очень тонкий слой пудры. Сначала она не будет выглядеть особенно красиво, но в самом конце мы снимем ее и избавимся от возможного осыпания теней. Я начну с нанесения базы под тени. Благодаря базе тени идеально держатся, выглядят насыщенно, а макияж получается невероятно стойким. Далее я буду наносить бежевые матовые тени на изгиб под бровью. Благодаря этому нанесенные позже цветные тени не останутся слишком высоко в совершенно ненужном нам с вами месте. Далее этот же матовый цвет я наношу на внутренний уголок глаза. Нанесение цветных теней я начинаю с создания формы глаза. Благодаря этому потом мне легче работать, я знаю границу, где мой макияж должен закончиться. Сейчас я отмечу внутренний уголок глаза тенями в оттенке под номером 408. Этот цвет имеет очень сильную пигментацию, и нанося его на кисточку, следует слегка по ней постучать, чтобы излишки осыпались, они а остались на моем лице. Этим же оттенком я немного углубляю изгиб движимого века. Делаю я это аккуратными поглаживающими движениями. Сейчас я буду работать с нижней частью века, используя оттенок теней под номером 409. В данном случае также следует слегка стряхнуть кисточку. Сейчас середину движимого века подчеркнем оттенком теней под номером 404. Далее я подчеркиваю линию ресниц и сделаю это при помощи высветляющих теней под номером 418. Сейчас у меня красивый матовый макияж в деловом стиле. Но я все-таки люблю немного более светлые тона в уголке века. И сделаю это при помощи хайлайтера Ice Bronze. Сейчас мы выделим ресницы и макияж глаз будет готов. Естественно, я использую тушь от Similac. Для такого макияжа идеально подойдет помада в оттенке под номером 005. Помните, что это кремовая помада, она не застывает, поэтому ее следует аккуратно промокнуть. Я поделюсь с вами своим секретом. Не нужно промакивать ее гигиеническими платочками, не нужно использовать туалетную бумагу. Промакивать следует безворцевой салфеткой. На самом деле она была создана не для того, чтобы удалять липкий слой из гель-лака, а для того, чтобы промакивать ею помаду. Наш идеальный макияж готов. Комада Classy Lips в оттенке под номером 005 – это универсальный, абсолютно классический вариант. Но для того, чтобы добавить чуть-чуть пикантности, я предлагаю взять также оттенок под номером 066. Это тот цвет, который у меня сейчас на ногтях. Окей, макияж закончен. На губах – Glossy Cranberry, на ногтях – Glossy Cranberry. Но красивых помад у нас еще целых 8. Сейчас я покажу вам их все. Помада в оттенке 097. Это идеальный нюд с легким розовым оттенком и нейтральным подтоном. Помада под номером 012. Это насыщенная вишневая помада с розовым оттенком. Губная помада 080. Это глубокий насыщенный цвет лагунского вина. Помада в оттенке под номером 0.68 – это приглушенный оттенок красного. Помада под номером 0.05 – это темный нюдовый цвет с нежными теплыми нотками. Оттенок помады под номером 136 – это светло-бежевый теплый нюд. Помада класс «Слипс» под номером 0.64 – это теплый коралловый оттенок розового. Губная помада в оттенке 0.67 – это красивый клубнично-красный цвет. Помада в оттенке 0.63 – это женственный и сексуальный классический красный цвет. Оттенок помады 0.66 – это это более холодный, насыщенный, красивый красный цвет. На сегодня это все. Я показала вам 10 матовых теней и 10 классических помад в классе лип. Если вам понравился обзор, ставьте лайк. В комментариях поделитесь с нами, какие цвета вам понравились. И не забудьте подписаться на наш канал Симулак России.